Припухлости должны быть именно такие, и не меньше и не больше, чтобы архитектура дивана ну, как выглядела это идеально. Я их так называю, да? Извините, убежал. Сегодня я пришел в гости к Эли. Она хозяйка. Ты, кстати, хозяйка, я сегодня в этом прямом эфире покажу вам мебель, которую мы используем в своих проектах, в частности, сияние Аврора. Вы могли ее наблюдать. Это замечательная кровать зеленого цвета. Она волшебная, я вам скажу сразу же. Именно эта кровать стоит в нашем проекте «Сияние Авроры». Она очень крутая, но здесь она даже не похожа на Ту кровать, которая в нашем проекте, просто потому, что она обшита совершенно другой тканью. Да, это Если вы зайдете угу. на сайт, посмотрите проект «Сияние Авроры», то там в спальне вот именно эта кровать Кстати. очень крутая, выглядит волшебно. Вот зеленый цвет просто восхитителем. Но на самом-то деле вы можете выбрать любой. Кстати, вот ваша ткань. Да. да, спешу. Кстати, вот как раз-таки сияние в Авроры – это именно та, тот случай, когда ткань выбрана, ну, одна из самых дорогих, самых шикарных, то есть это производство европейское, в составе 80% шерсти. Но она на ощупь обалденная, просто даже вот… Ну, даже внешне. И видно, видно, что видно, ткань шикарная. Что, видите, Посмотрите, да? какая цветовая гамма шикарная, какие угу. сложные пыльные оттенки. Это все отличная особенность уже более другого ценника тканей. А, ну, есть, естественно, ткани попроще, а, там, еще проще. Но здесь лежат непростые ткани все. Ну, понятно, да. Здесь, кстати, вот эти ткани мы напрямую из Бельгии возим. То есть, прям напрямую. Вот эти ткани, это, кстати, вот эти в том числе, вот это все поставка на европейский рынок на фабрике идет. Кровать стоит от 110 тысяч до 142 тысяч. Вот такая. Но кровать волшебная, правда. В проекте использовали, было здорово. Mm -hmm. Пойдем другую посмотрим. Mm -hmm. Я предлагаю, кстати, знаете, что посмотреть? Что? Опять же, на что обращать внимание, да? да? Давай. Посмотрите на толщину бортика кровати. Так, зачем? Здесь она порядка 7,5 см. Это сделано, кстати, в первую очередь для эстетики И момент второй Посмотрите, его даже невозможно пошевелить Потому что это очень сильно на прочность изделия, конечно, влияет а, Опять же, обратите внимание на дешевых производителей, как сделано Как правило, здесь просто, не знаю, это максимум ДСП сделано Два кстати, слоя. Кстати, да. Или еще что-то. да. И бортик сантиметровый Еще не очень, не очень как бы, хорошо лежит ткань на нем. Это, кстати, очень частая история. А здесь, более того, вот этот царг, или как это называется, я не знаю, боковина заходит вот угу. вот это ухо. О, боже, вы не представляете, сколько мы времени, когда еще запускали эту модель пилотный брызг, как долго мы садили на эту спинку ткани. Это был какой-то кошмар. Но мы победили. Да. А это стоит того. да Безусловно. Посмотрите, как сидит ткань, как идут строчки. Здесь, конечно, очень такая, как сказать там, фактура, да, которая немножечко скрывает строчку. Не видно. Да, строчки вот здесь не вот не Но когда она проявляется, то очень здорово выглядит, очень так, uh -huh. тонко, утонченно. Это все равно, что такой э, костюм, как ты правильно сказала, или даже смокинг, на... На, на более качественную другую вещь Такой в любом Джейдж случае одеть. да, да, да, в да конечно вот он отделся, и все, все дамы упали упали его ногам мужчины покупайте такую кровать и женщины упадут к вашим ногам на эту кровать безусловно кстати очень или наоборот кстати наша мебель это очень такое простое сравнение в одежде да все же понимают разницу дешевая производительная одежды и более да да это точно я предлагаю взглянуть та да да та та-тан Я предлагаю поднимается? Да, я предлагаю взглянуть на внутреннюю отделку кровати Которая тоже, безусловно, влияет на стоимость Ну, мы уже бортик обсудили, да Что он просто у нас неубиваемый, непробиваемый Что он очень широкий Соответственно, очень прочный Посмотрите, опять же, лицевая ткань внутри Пока не сломал Слава богу Опнуть можно? Можно пнуть, но только... Чистыми быть. Потом... Да, да, чистыми обязательно. То есть лицевая ткань заходит внутрь. А что, например, как можно сэкономить, да, и как делает недорогой, опять же, производитель. Вот это ДСП, которая внутри стоит, она здесь просто у вас остается, как правило, белые вот эти борты. Чуть-чуть вот так вот ткань заворачивается, ряд. и здесь у вас просто ДСПшка вот это вот и торчит, Кстати, как вот правило. Это? Очень верное замечание, обратите внимание, что э, на некоторых кроватях, вот здесь вот, когда вы откроете и посмотрите, как закреплена ткань, вы увидите вот эти скрепки, вот эти дурацкие, которые быш, быш их вот так вот прискрепливают, здесь я этого Но не вижу. Но все справедливо, люди за сколько вам продали, да. они настолько вам и сделали. Мы такие проводники прекрасного и пытаемся э, это прекрасное показать, а, и вот это прекрасное, оно в мелочах, в нюансах, в деталях которые порой скрыты, и мы не всегда их можем оценить. Мы всегда говорим, вы видите разницу, если человек говорит, я не вижу Продайте разницу, и, сильно, там, и там дешевле. Я всегда, я всегда отвечаю, что если вы не видите разницу, зачем платить больше. То есть тут, безусловно, такая же история. Модели есть uh -huh. обратим внимание. Кстати, все, вуличина на свете зашито. Это все подсвязи, сколько нужно мастеру времени потратить, чтобы вот просто обклеить даже элементарный внутренний каркас. Uh -huh. Это время, а время равно деньги, безусловно. У каждой модели есть стандартная ширина матрасов. То есть вы можете позвонить нам в салон. Вы от матраса отталкивают. От матрасов, безусловно. Ну, давай такая: метр сорок. Метр сорок, метр шестьдесят, uh -huh. метр восемь самые распространенные, но у некоторых моделей метра. разные есть. Да, 2 метра тоже есть. Максимум. Максимум это индивидуалка. Если вы хотите по индивидуальным матрас, это часто, кстати, у нас баскетболисты, ребята были, еще что-то. То есть просят там 220, там 2100. Мы навстречу идем, там просто коэффициент прибавляется из-за того, что нам нужно переделать каркас или кало. А узенькую кроватку можете сделать, допустим, 90, там 80? У вот этой модели как раз-таки есть такая возможность, да. Давай ее посмотрим. Но у каждой кровати есть уже, да, определенный набор этих ширин матрасов объясню почему mm -hmm. потому что опять же мы за эстетику я предположим скорректирую до да, ширину матрасы на другую модель а она и внешне не подойдет я мне просто совесть не позволяет mm -hmm. сделать вам страшненькую кровать которая будет а, очень слушай, а выглядеть? Делах, вот этих подушек просто их в дизайне много используют вот именно вот такая строчка выступающих тренде кстати очень uh -huh. да как uh -huh. вот этот кстати мятый диван Здесь я не претендую да, на создание, так скажем, вообще этой фишки, да, непонятно, какая фабрика завела эту моду, именно вот этих мятых с диванов и кровати и с строчкой, опять же, потому что не, одно, не только у одной фабрики, да, таких там, как Бакстер и так далее, есть такие модели, они опять же есть у многих сейчас фабрик, ну, потому что... Да. Тренд. Это как в обе в одежде. Ну, Если идет тренд на шпильку, ну у всех будет шпилька, да. Если там идет тренд, тоже на какую-то сообразную. На лабутена. Как сейчас на белую обувь. Ну. На лабутенах и Кстати, да, сегодня все сошлось. Это что, лабутена, что ли? Да нет, конечно. Ну, да и слава богу. Эта кровать поднимается? Да, здесь тоже есть механизм. А можно не поднимающийся механизм сделать? А... Это подешевле будет? Нет. У нас по умолчанию механизм везде установлен, где позволяет конструкция кровати. Безусловно. Вот так вот? Да, да, да. Опять же, группа повторюсь, мы не претендуем на что-то удешевить прямо до потери пульса. Нет. У нас выбран определенный на сегмент. И... Определ... Как сказать, то у заказчиков этого сегмента есть определенные требования, ага, которые ну, мы вот сегодня мы перечисляли. И это что у вас? Ну смешно уже просто экономить там плюс минус 5 тысяч рублей на шикарное такое изделие. Ну как бы это уже просто не укладывается. Ну укладывается. нет, конечно. Когда кровать, конечно, стоит там 20 тысяч рублей, конечно, там экономишь на всем, да, предположим. Думаешь, как же ее так подешевле mm -hmm. сделать? То есть... Ну тут. Ладно, давайте модель растут. кровати посмотрим, она уж совсем лаконичная. Кстати, вот здесь как раз-таки вы можете оценить строчки, швы, потому что очень такая лаконичная модель и на матовой, на матовой поверхности, да, без рисунка ткани, посмотрите, все это очень видно. Идеальная строчка. За счет этих строчек, конечно, и вся эстетика тоже образуется. Слушайте, ну это круто, конечно. Так, ну а как на ней лежится? На ней лежится также божественно. Давай, Она невысокая, ложись. кстати. Я сейчас могу только присесть. Лё, лё, Я сейчас усну, потому что у меня на сон времени вообще не хватает да, давай, последнее мы время. и оценили размер. Кровать или... Мы, кстати, по цветам с ней идеально сочетаемся. Опять да, сошлось. Конечно. Же. А, эта модель, кстати, у нас тоже сейчас одна из самых продаваемых. Сейчас в тренде именно панели, да, какие-то деревянные, мягкие панели и так далее. И на их фоне был запрос, как раз таки, чтобы была кровать с низкой спинкой. Чтобы было видно панели. Да, панели, Что очень... красоту отдел. Конечно, потому что очень часто же применяются какие-то дорогие э, породы древесины и так далее, чтобы не скрывать всю красоту за спинкой кровати. Вот эта модель именно под эту историю была создана. Тоже поднимается? Здесь не поднимается, потому что высота бортика не позволяет э, расположиться уже самому ящику. Он просто будет ничтожно мал. Называется, да все верно тысяч. Ну, до 140. это ткань опять же здесь кстати да представлен кожзам но кожзам может опять же ну, вот ну, быть во, за 100 рублей вот это стопроцентный здесь... европейский тренд именно вот такие формы сейчас сейчас шведская да? выставка вся вот именно вот угу. в таких формах ну уже не прямо сейчас а уже какой-то да давно идет. уже конечно да я да. опять же говорю фабрик плюс-минус там Модели на ножках чем-то друга напоминают. А, это, кстати, моя, под... моя подруга делала это зеркало. Его, кстати, можно приобрести. Дизайнер, архитектор девочка Анна Ревенковская. Мы привлекаем, кстати, сейчас очень активно дизайнеров, не только наших друзей, да, кто просто приходит, хочет поучаствовать, чтобы создавать уже какие-то совместные проекты, потому что, ну, наши миссии. Кого Друзья, да, если вы заинтересованы, да, с нами посотрудничать, создать какое-то красивое изделие, мы всегда за, потому что вообще в принципе миссия нашей компании это возрождение вообще дизайна. Сколько платишь? <смех> несколько <смех> как, как так подожди как так -то... <смех> то есть э, за пиар что ли там? А, я вам честно работать скажу работать будем за еду а, давайте мы договоримся потому что в любом случае я не могу сейчас ответить на этот вопрос сходу, потому что это все такая история. Там же процент от продажи изделия, ну, может ладно, быть, мебели и так далее. Дела, вы же понимаете, то есть, что а то она такая немножко скованная. Я пытаюсь ее развеселить. Ну, я в жизни, да, немножко повеселее, ребят, просто я стесняюсь, видите, немножечко. Да. А, так вот, эта замечательная кровать называется Форса. И стоит она 100, ну почти 130 тысяч рублей Я думаю, ее тоже можно любой тканью обшить uh -huh. а, Смотрите, какие ножки Кстати, ножки это отдельная история Потому что как только начинаешь смотреть кровати э, На каких-то красивых ножках И сразу же натыкаешься на какое-то убожество Ты где ножки берешь? Это по нашему дизайну изготавливается У нас вообще весь металл под наш дизайн изготавливается То есть ножки вы прямо изготавливаете индивидуально? Да, я придумала модель да, и мне же ее нужно где-то приобрести, а приобрести негде, к сожалению. Так что вот на Урале создаем дизайн потихонечку своими силами. Вот он этот герой. Друзья, аплодисменты. Я ну, считаю, это достойно внимания. Ну, нам сложно, честно вам скажу, потому что вот и вопросы там ценности нашего продукта постоянно почему-то ну, приходится отстаивать, хотя как бы ну и так все очевидно, да, что продукт ну красив, качественный, красивый. И почему он сто, должен где стоить дешево? Пишут последняя кровать прямо. Прям ням-ням. Нет, просто прям. Вот прям последняя кровать. Последняя кровать? Ой -ой -ой -ой. Что? Я не знаю, вот прям что? последняя кровать. Я пытаюсь интонацию передать. ДСП есть в изделиях? ДСП прислали. Ты формальдегидами травишь людей? Конечно. Все травят, и я травлю. У нас требования, да, определенные. Давайте начнем с этого. Для все. ДСП, все. для Нет. Все, я хочу для... Не хочу с, тобой... все. Не хочу с тобой...